Так, ну я снова зашел и вижу, что город снова замело, Хороший... да. в очередной раз. Замело настолько, что фундамент, да, да я и я стены понимаю. здания превратились в один большой сугроб. Пачку... Кирпич тоже завалило снегом, как видите, здания стоят, все нормально, застройщик никого не наебал. А вот здесь, как вы можете, наверное, заметить, специальный подогрев у окон, поэтому здесь немножечко светлее возле окон область, чем остальная часть этого здания не ну а ленин то в принципе стоит и он вообще хуй класть хотел свой огромный и на вот эти все погодные условия он ну видимо тоже с подогревом встроенным а сейчас ребята сбудется мечта многих моих зрителей без сомнения а именно то что я получу пизды от администратора блин опа привет камера номер один камера номер два Не дошел. Вопросительный знак. Э, ты нарушил правила Крофт РП, а то что убил в, в многоэтажке. Тем более, там был свидетель, это считается камера. А там камера была? Да? Да, ну там было. А, ну ладно тогда. То есть признаешь, да? Ну да, а что делать? Ну хотя бы за то, что он признал, можно ему по минимуму дать. <связь> а, там все равно. Да, там минимум некое уже. А, чем сейчас? Хорошо, спасибо. Ну вот мне и дали пизды. Да, вот таким вот не особо замысловатым способом я решил разбавить вступление в этой части. Я послушно отсидел весь свой заработанный честно джайл, так что не ругайтесь, пожалуйста, в комментах. Ну а теперь перейдем к тому, что будет в ролике. Сегодня я снова буду наказывать идиотов, но теперь по другому сценарию. По прошлым выпускам вы, наверное, привыкли, что я захожу на сервак и вижу чела, который уже в процессе того, что выполняет какую-то херню или же нарушает правила. Прикол в том, что сегодняшние поиски у нас будут на живца, и тем более сами нарушители будут первые подавать на меня ЖБ. А что из этого выйдет, посмотрите далее в ролике. Я играл на своем сервере Бероград, IP и группа будет в описании. Раскидали, блять, потом за вами убирать все это. Стоять, стоять, стоять, стоять, блядь, иди сюда. Ну вряд ли, если меня чел так зовет, то он хочет рассказать о том, как прошел его день. Иди сюда, вот к этой стене встал Я когда записывал, я так и не понял, почему именно к этой стене, там же их было две Почему именно это? Так, не поворачиваемся Давай 30 тысяч на пол <с> Ты заебал, какие 30, 30 тысяч? тысяч на пол, встал Ой, блядь, задал У тебя есть, я проверил твой кошелек. давай 30 тысяч Да у меня копейки останутся Заебал Давай, давай 30 тысяч на пол Вот мне интересно на тот момент было, что он от меня хотел. О жизни поговорить, может быть, спросить ДЗ на завтра. Хз вообще. Я ему деньги скинул, что он от меня еще хочет? Стоять, блядь, куда ты идешь, нахуй Стоять. Я тебе отдал 30. Я тебе отдал 30, что ебнулся, что ли? Че ты еще от меня хочешь? Что мне, блядь, надо было еще ему? Чечетку, сука, сплясать. Это единственное его требование было. Фир блять. Сейчас будет. Имба после этого. Я тоже позову. Хорошо. Здравствуйте. Нахуй ты побежал? <звук> Я, короче, его граблю на 30 тысяч, он говорит, у меня копейки останутся заебал и просто съебывает. Так Ждая. и не скинув деньги. Ах, да? ты их делаешь? А ты уверен в своих словах? Пош... Бля... Я обосрался. Не надо Обман его админа. Я обосрался, короче, а он мне передал. Он мне передал деньги. Сам признал. Я <с> ну, не понимаю. О... А, ты можешь меня... А, ты модератор. Чё, просто РДМ, я плюсово... просто э, какой РДМ пришел, я просто сказал, я типа не увидел, я не утверждал. Признаю, прикид, прикид. Да я тут при Да нет, я не при чем, тебя отпускают уже. Все, отпускай его, сейчас. А у меня наказание. А тебя в бан. Да да да, у меня бан. Ну отпускай его. Сейчас. Нет, наказ. Отпускай его пока что. А, про тебя? Ну окей, РДМ плюс обман. RDM РДМ это же вроде от 3 человек. Слушай, а на Или этом сервере от одного до 3 человек, тут нет фрикил. Так фрикил у, у меня же, я же его просто так вот убил. Вот тут, повторяю, тут нету фрикил. Да? На этом сервере только РДМ и масс РД. -а, а Обман почему? Ты в начале я разборки наврал. Он я продолжал. этот я ж не увидел, я ж не специально наврал. А ебать, он теперь такой. Просто обычно все скидывают деньги, а ты мне дал. Так чекать надо. На час, час тогда зафрикилл без обмана. Хм. Без обмана? Я за ну я <свят> зафрикилл, За что боролся? На то и напоролся прикольно Скажи ведь А, бля, ты же Потом, бля, что? приходишь Ты либо зайди, либо уйди Ты меня настораживаешь Окей okay. кстати, больше не пишется это на двери, кто купил или что-то. АХЗ Ком, конечно. Окна вылезли. Что, мне даже не ограбить, что ли? Денег. Природа настолько очищается. Лицом к стене. Лицом к стене. Блядь. Я каркал. Сколько у тебя денег? Сколько у тебя денег, Сейчас. Не поворачивайся. Мало. Сколько точно? Сколько? Ну блядь, возьми и глянь, ты грабитель, а не я. А у тебя ревик был, выбрось ревик, выбрось ревик, пока что. Выб... Лаук Дон. Сука, посмотри, молча. Давай десятку на Сука, вы все, блядь, половину пытаетесь спиздить у меня. Ой, заебал уже. Выкинуть оружие, бросить деньги, передать деньги. Свидетель номер один. Дверь открыл свидетель номер два. Ха-ха-ха, ты обратно подбираешь. Обратно скидывай. Скидывай Все. Раз он настолько тревожит и бандита, бандитов, ты не можешь даже убрать, и же просто передумает, что это Почему я не могу ему пэр? Я ему в башню дал. Я ему отомстил. Чем он жалобу будет подавать, нет? Грабитель. голова бандитов. Сыка вооруженного чела ограбил отчаянного. У меня есть как улибнуть делать. Грабители получают по заслугам, смотрю, сегодня. Один с меня бабки взял, его в бан выкинуло нахуй. Ну, полчаса бана за 30 тысяч, считай, он нафармил. Другой меня ограбил на десятку и вовремя выхватил по балде. Я вообще не думал, что так залетит, но с Ревика реально хорошо влетает. Ну, рассказывай. Пупа. Короче, смотри, данного челика я ограбил, да? А, Цели на него вот так вот диглом. А, типа сказал: выйди, типа, уходи, сюда. Ты меня не видел, ты меня не слышал. В итоге, после чего... Там, блядь, ну... Я слышал, как он из звери блядь, орёт 911, помогите там, И вижу, как он с ревиком, блядь, стоит нахуй. Типа, в чем прикол? И потом, <как> начинаю по нему стрелять, потому что он меня хотел убить, блядь. Тебя выронял, Вика, в Да, он с ревиком. А в чем жалоба? А, в том, что он меня убил, блядь. Вы, блядь, себе представляете? Горожанин дал пизды. Главе бандитов и глава бандитов на это жалуется. Я вообще не понял прикола, если я ему, блядь, сказал... Ну в э -э, чем смайлера. претензия? Ты грабил чело с оружием. И что? <главное> и чё, блядь? То есть ты серьезно исключаешь тот случай, что тебе могут отомстить? Я тебе сказал, что уйти отсюда. В принципе, дома смотри, как я понял, и удивляешься, половине, что тебе отомстили? Подожди, ну ты ему угрожал и ушел от него, но он решил тебя убить за это? Нет, типа он ушел, сказал уходи отсюда, блин. А он просто собирает древик и начинает звонить 911, 911 бля. О, бля. Меня ограбили, я отомстил. Ну смотри, ну во время того, В чем того, проблема? доставал оружие он на тебя не смотрел В смысл тогда ему и... смотри но ну, если ты от него отвернулся то он посмотрел я за дверью был выхватить. или он зашел за дверью, за дверью. Был, в он, он, в ну в принципе, почему почему дверь, бы он, он стал, окей, смотри выхватить. а почему например не может зайти за дверью и взять оружие Лишь же они вот пистолетом не наводишься в это время могу да, можешь, в чем проблема-то. Я его убил, и он ноет. Десять к выхватил. Пыль. И в голову тоже выхватил пизды. Что сказать? А теперь плачет. Во-первых, я не плачу, а во-вторых, я просто полезу. А тебе нет. Поплачь. А что ты мне доказательствой? Тут я не вижу правила. Так что это... На что? На то, что я тебя оскорблял, ты меня сейчас провоцируешь, в принципе Я факт говорю Ты меня провоцируешь Что ты плачешь? Где я плачу? Тебя а горожанин отпиздил Тебя главу бандитов Нахуй, нахуй ты меня провоцируешь, вот. Распиздушил горожанин В хлам В зюзю Ты меня сейчас э, провоцируешь, как бы Уйди униженный. <сёк> а, у него блять, блядь, что, дох. Ну, я сейчас знаю, а, это... Погоди, блядь, он меня сейчас провоцирует в на... В ч ⁇ мозг? -то? Да, блядь, а ты меня сейчас я... Он, он меня сейчас на... В мозг? Ну, Если ты может, по факту унижен... Вот он меня сейчас провоцирует Горожанином. Я лучше пока не закрою эту, от, эту жалобу у вас... А да, Ах, вы... Плачь, плачь. Чтобы вы не словили побольше жалоб, ебанов. Лучше чтоб... не надо. <сих> Стоп, а я смогу могу ответную ЖБ подать, раз он такой охуевший. Д да, я могу это сделать. <сих> Подождите, раз он подал ЖБ, то я могу в принципе тоже притянуть. Правильно? Правильно. Ответная же Б. Но если она не окажется такой прям нормальной, то... Ну что поделать, я тоже проебался тогда. Ну, давайте посмотрим, что же с этого получится. Я сейчас буду выдвигать претензию, не опираясь на какие-то конкретные правила, но я уверен, что что-то из моей претензии заденет какое-то из правил. Ку. Рассказываю ситуацию. Меня грабит матушка. В ходе ограбления он пропускает около одного-двух следов, которые открывают ДВ, дверь Я понял Нарушает ли это что-либо? Свидетели, да Свидетели, да Свидетели, оставлял, а я оставлял, когда я его грабил? А, ну да Нет, это сразу Подходил. же закрывал дверь Сразу же закрывал дверь, сказал А, не видели что-нибудь? Ну, типа, смотри, просит Значит, оставил они наполовину немного там вот, и... И сразу, и сразу, и сразу. Он ничего не сделал им. Просто забил хуй ради десятик, а потом получил пизды, как позорная собака. Он гражданского. От звездочка в башню тупо минус чел был тогда. Ебала заболела у него. Там же быстрый, быть Что я должен победить, Подку Подкупить их, либо угрожать их. 1.15. Издайте. Хотя на них смотри. Смотри, я на них наводил пистолет и говорил, уходи отсюда. Это пизда угроза, тебе ч. Потом прям на половину двери... Да, у меня есть. Я на... они их на дверь открывалась, даже не полностью. По блять. Прям дверь под... говорил а, а он отрицает, человек. что он упускал свидетелей В общаге, в общаге? Если отрицает То обман Ничего, это, Ну да Там дверь немного и... Убегали Вот так вот наставлял пистолетом и говорил Уходи отсюда Видели как, то, и убегали. Дверь для конца не ты наводил. она открывалась. Смотри, она немного открывалась, что там можно было видеть. В принципе, только его стоящего около стенки нельзя. Банько иди Он стоял около стенки и до такого радиуса дверь не открывал. Свидетели-то были. Свидетели были. Свидетели были. Но я же пистолет, угроза была. Следы были. Сейчас секунду, я еще считаю. Пахуй на твой пес. А теперь смотрим, как он угрожал свидетелем. Я наоборот сделал звуки игры громче, чтобы вы слышали то, как он им угрожает. Это похоже на угрожающее закрывание дверей. Это как бы угроза. Угроза это что ты ходишь по планете. Блять, он вообще меня... А это так. Заминка Он меня провоцирует на то, чтобы А тебя не трогает никто Че тебя трогать? Ты и так тронутый горожане На 130 хп Админ Стой Смотри, меня грабили Пчелы видят, их выгоняют, но они живы и уходят. Даже не подкуплены. Так я ему держал, кстати. Типа им ты, пох. Ты, ты с ними должен был по ПРП с каждым поговорить, чтобы они ни хрена не видели, чтобы они тебя не сдали. Окей, вот тогда за провокацию. Есть провокация, он меня еще давно начал провоцировать на прошлых разборках. Прошлые разборки ко мне не относятся. Каким так, образом? Но... На этих он меня сейчас точно провоцирует. Каким образом? Ну таким тоже. Я получил тебя пиздили. Я провоцируешь на то, чтобы я тебя начинал ловить. А ты что, не получил? Или получил мало? Или еще хочешь? Вот он все равно начинает провоцировать Бухарник, тогда окей, я согласен с моим баном Баном его за провокат Не бань Да я его уже не кнопочку почти нажал Кто тебя провоцирует? Я по факту говорю Кто тебя отпиздил гражданский? Тебя разве не отпиздил гражданский? Все бань, не обиженного даже тебя... сейчас меня сейчас даже провоцируют. Стиой. Ты биба, понял? Бел. Я думал, он опять сжает оскоскос. Спасибо. Как прекратить танцевать. Жалоба была за Спасибо. Сколько ему вообще бан блядь. Сука, они сами на меня ЖБ подают и улетают. Это че за. Че за берег от бана у меня, я не могу понять. Да, совет. А вот эта пародия на человека, видимо, решила, что если он находится в криминальной зоне, то он может спокойно творить все, что ему вздумается. Увы, он попал не на того игрока. Понял. А, он пять минут играет всего лишь 1.6. Нюхай бебру. Пидор конченый сосач. Но он вряд ли был этим маньяком. Он просто долбоебный маньяк. Что я